Станок мра 5 предназначен для заточки прямых и спиральных метчиков и спиральных сверл. Компактные размеры и малый вес позволяют использовать его стационарно или перенести в необходимое место и подключить к сети 220 вольт. В комплекте со станком поставляются три цанговых патрона с двумя, тремя и четырьмя гранями. Комплект цанг, шестигранные ключи. На станке установлены два заточных диска CBN, предназначенные для заточки инструмента из быстрорежущих сталей. Дополнительно можно заказать заточные диски SDC, предназначенные для заточки инструмента из твердого сплава и цанги по желанию. Правая сторона станка предназначена для заточки спиральных сверл диаметром от 3 до 14 мм. Перед заточкой сверла необходимо произвести сборку патрона.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 Включите станок выключательном питании и подождите, пока вращение двигателя станет стабильным. Аккуратно вставьте патрон в эксцентриковое гнездо, находящееся в вертикальной стойке. Грани на головке патрона должны совпасть с выступами эксцентрикового гнезда. Сверло коснется заточного колеса. Слегка покручивайте патрон влево и вправо, пока звук заточки не исчезнет. После этого приподнимите патрон и поверните на 180 градусов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 Нужно ставить патрон со сверлом в ближнее гнездо на горизонтальной полке. Грань на патроне должна совпасть напротив штифта с эксцентриком. Осторожно поворачивайте патрон вправо и влево, пока звук заточки не исчезнет. После этого приподнимите патрон и поверните его на 180 градусов для заточки противоположной стороны.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 Для подточки торца метчика нужно ставить патрон с метчиком гнездо вертикальной и боковой скрытый, слегка прижать и осторожно повращать патрон в любую сторону.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 Для подточки скоса на заборной части нужно ослабить два винта сторца горизонтальной полки, наклонить ее до необходимого угла и затянуть винты обратно. Подточка производится также движением вверх.